Четкая картинка, стильный дизайн, тонкие телевизоры Sony с технологией улучшения качества изображения со встроенным Smart TV. Магазин электроники 05.ru. Город Махачкала, проспекты Мама Шемиля 5, телефон 51-51-51-51.